Всем привет! И, наконец-то, я добрался снова. Продолжаю покорять ход Вилсы. А у меня уже есть определенные достижение. А какое у меня же есть достижение? Ладно, давайте проедемся, и потом я вам сразу расскажу, что же у меня новенького. Ну, а пока гоним. А, кстати, личный рекорд у меня 1 минута 7 секунд и 50 сотых. Если... У кого фото в код Wilsie есть рекорд намного э, меньше, но ну, именно на этой машине. То пишите смело в комментариях, делитесь своим видео и пишите. Обязательно пишите свое время. Буду стараться под вас подстраиваться. Может получится и перебить ваш рекорд. А может и не получится. Я думаю, ребята, отпишитесь и одно из ближайших видео, кстати, будет конкретно выберу рекорд и попытаюсь его перебить, попытаюсь не знаю сколько раз попытаюсь но э, что смогу, то и сделаю а в принципе э, давайте-ка, наверное, ребята э, ладно э, погодим немножко, пишите свои рекорды и я буду стараться их э, ну, как бы к ним с, э, дотянуться но пока заезд э, закончен, едем вперед и я вам сейчас расскажу, какие же у меня маленькие есть рекорды. Рекорды у меня в том, что практически машина прокачана у меня. И как прокачена? Нужно было выполнить определенное задание, чтобы получить вторую машинку. Вот она моя. Вторая машинка у меня уже есть. Э, мои достижения очков на ней мало, конечно же, по одной улучшалке. Но это связано с тем, что ездил-то на, на ней мало Сейчас катаемся, баллов наберем вот этих фишек Кстати, как оказалось, я не знал, ребят И э, расскажу вам, для тех, кто не знает Оказывается, на каждой машине нужно зарабатывать отдельно деньги Нет общего счета. Ну, то есть, прокачал первую машину, да, там, для супер пупер уровня. И можешь спокойно зарабатывать бабки, а следующую просто, просто улучшать. Нет, здесь не так. Здесь нужно каждая на каждой машине вкалывать для того, чтобы прокачать именно эту машину. То есть я могу на этом пикапе заработать деньги для прокачки именно этого пикапа, а не какой другой машины. В принципе, как по мне, это даже очень-очень интересно, поэтому э, ставим пальчик вверх разработчикам. А, ну я однозначно ставлю палец вверх, мне как бы это новшество понравилось ну как бы это утрудняет вашу работу, но знаете, трудности делают нас крепче крепче, опытнее, можно так сказать, а не то, как в некоторых играх одну машину прокачал и давай бомбить на ней, бомбить, бомбить, бомбить пока космический счет не набьешь ну трасса пройдена, рекорд не поставлен, ну машина еще вот-вот только прокачивается насобираю денежек и прокачаю обязательно ну а пока давайте на второй трассе проедемся на трассе э, у, номер два и на, наверное что же у нас тут с вами получится трасса уже посложнее я так честно скажу ну подлиннее и посложнее машинку вот так вот немножко подбрасывает честно сказав чем больше прокачиваешь машину тем, мне кажется, она менее управляема. Нет, скорость однозначно... Ух ты, ух ты, ух ты, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, ух... Скорость однозначно добавляется, а вот управление как-то меняется, и, как по мне, не всегда в лучшую сторону. Не знаю, почему, кто тоже, кстати, заметил такой... Ух ты, топливо закончилось, а канистра впереди была, видели? Как у нас получилось вообще супер-пупер. Я даже не ожидал, если честно, ездил много раз на этой машине, на предыдущей машине, вот если топливо закончилось, то вс. а здесь какой-то фарт, просто, просто очень сильно повезло, вот, ну, откатился назад, наверное, уже топлива 100% не хватит, потому что здесь как-то топливо в притирку. Это или специально так сделали, или, я не знаю, канистры я не вижу, ну, едем, сколько проедем, и мне не верится, видели, на подъеме, на самом топлива и мы как раз обратно, второй раз, один уровень, нам повезло, сегодня счастливый день. Все, сейчас, наверное, побегу покупать лотерейный билет, потому что, ну, не может быть такого, чтобы так сильно мне повезло, но сильно мне не верится, ребят, вам так повезло вообще, ну, когда-нибудь в жизни. Так, чуть-чуть, наверное, у меня осталось доехать. Ой -ой -ой, ой ой ой ой ой ой Перед самым финалом. Ну да ладно, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.